Друзья, никому не секрет, что мы на канале разбираем эффективные способы заработка в интернете, то есть каждый, абсолютно каждый из вас, нас сможет заработать в интернете, Пользуясь этими инструментами, которые мы показываем на личном примере, как зарабатывать, что делать. И сегодня поговорим про элемент 5. Тоже, я думаю, все уже в курсе, что это легальная компания. Тем более, сейчас они начали еще предоставлять документы всевозможные, да, начиная от э, сертификата на качество изделия, заканчивая э, по регистрации торговой палаты в Панаме. Собственно, это... Компания международная, и все мы об этом знаем. Более того, мы здесь зарабатываем уже не первый месяц. Выплаты приходят абсолютно всем. Как говорится, главное правильно начать действовать, а для этого нужно знать некоторые основные правила. Поэтому обязательно досматриваем данное видео до завершения. Прямо сейчас ставим лайк и подписываемся на наш канал. Ссылочка в описании. Да, друзья, документы, конечно, это хорошо, но есть фишки, которые важно знать каждому, поэтому давайте про них поговорим, особенно сегодня, потому что сегодня есть маленький момент, на котором можно очень хорошо заработать. Друзья, мы уже с вами проговорили и многие заработали только на том, что сделали регистрацию, да? По ссылке в описании и каждый уже практически смог получить 52 доллара на ровном месте. Круто, круто. Все поставили плюсики, конечно, потому что это хороший способ. 52 доллара просто за регистрацию по ссылке в описании. Классный способ, не спорю. А теперь мало кто, наверное, знает или мало кто задумывался. Есть такая маленькая хорошая стратегия. Помним о том, что в элемент 5 есть два способа пакетов. Помним, да это раз в неделю вывод но здесь процент будет минимальный и есть пакет э, вывод один раз в месяц но здесь будет максимальный пакет я думаю здесь э, все знают да раз в месяц так вот ребята о чем я говорю интереснее конечно вот это да а теперь смотрим маленький лайфхак мало кто об этом думал или сомневался или э, ну думал как как бы здесь хорошо заработать да вот смотрите какое сегодня число напишите в комментариях какое сегодня число и вот обратите внимание что уже через пару дней будет первое число то есть это начало месяца так в этом пакете который максимальный выплаты заходят именно Каждое число первого числа каждого месяца. Если здесь заходят каждый понедельник выплаты вам, каждый понедельник, то здесь заходит 1 числа каждого месяца. То есть если вы делаете покупку, допустим, 2 числа, вы ждете ровно месяц. Так? Так. Делаете первого числа, ждете ровно месяц. Но если вы сделаете выплату, точнее, покупку сегодня, то, друзья, выплата к вам зайдет уже через пару дней. Вот в чем фишка. То есть, если бы я сейчас с нуля заходил бы, я бы, конечно, сделал бы регистрацию по ссылке в описании. А почему, знаете? Потому что, если у всех там минимальная сумма от 100 долларов делать покупку, то если вы делаете регистрацию по ссылке в описании, у вас минимальная сумма получается... Ребят, как вы думаете, сколько? Да. 10 долларов, ребята, мы уже тоже с вами это говорили, вот почему выгодно делать регистрацию по ссылке в описании, вы можете инвестировать не только 100 долларов, а просто даже 10 долларов минимальная сумма, то есть, если хотите так что если вы новичок, думайте заходить, не заходить, по факту вы получаете, если сегодня вы зарегистрируетесь по ссылке в описании, вы получаете 52 доллара, сможете их вывести постепенно, да, и сегодня вы делаете покупочку на раз в месяц, это получается увеличенный процент, и уже через пару дней вы получаете свою первую выплату, которую сможете вывести, круто, шикарно, ребята, шикарно, тем более с минимальной суммой. Вопрос такой, который тоже часто очень звучит. На какую сумму лучше всего инвестировать? На какую сумму лучше всего? Я готов вам ответить. Вот почему люди, собственно, рады и довольны. И делают именно так, как мы говорим. В каждом видео просто повторяют и рады довольны Отзывы только положительные, потому что неважно, вы студент, пенсионер, мама в декрете или еще кто-либо. Здесь заработать сможет любой. Как основной заработок, так и дополнительный. Элемент five очень даже подходит. Ребят, на личном примере вам покажу. Смотрите, вот я 105 долларов проинвестировал, получил 34. 105, опять 34. Завел 3000 долларов и получил практически тысячу. Поэтому все-таки я, как бы, конечно, скажу, если все-таки инвестировать, то, конечно, лучше всего в идеале это 3-5 тысяч. Это лучше всего долларов. Ну, а начинать, если вообще, как бы, сомневаетесь, да, то я напомню еще раз, что здесь можно с 10 долларов начать, потому что те, кто регистрируется по той ссылке, что находится в описании, у вас доступна даже инвестиция с 10 долларов. Ну, а я начинал с сотки. И вот 34 тоже заходит. То есть вообще шикарно. То есть если вы 100 долларов проинвестируете, каждый месяц вам будет заходить 34 доллара выплата. Думаю, здесь все понятно. Если у вас, друзья, остаются какие-то вопросы, что-то непонятно, можете смело задавать их в комментариях под этим видео. Мы очень быстро отвечаем. Итак, я думаю, здесь мы подытожим о том, что регистрацию мы должны проходить только по ссылке в описании под этим видео. Там же мы найдем инструкции все о которых сейчас мы поговорим да и как регистрироваться инструкция есть и о том как сделать первую покупку и как получить подарок за тысячу долларов все это возможно напомню еще то что ребята вот те 52 доллара о которых я говорил они тоже только до 1 числа то есть если вы хотите просто ничем не рискуя вы просто проходите самую обычную регистрацию делаете по ссылке в описании это важно и вам сразу в разделе покупки будет уже начислена сумма подарка. То есть без проблем все будет начислено. Поэтому ничем вы абсолютно не рискуете. Можете сами зарегистрироваться. Можете сделать, как говорится, помощь и подарок всем своим близким и знакомым. Если у вас друзья есть, знакомые, родственники, тоже им эту информацию скажите. Можете данное видео им переслать. Просто покажите. Потому что напомню, что на протяжении 8 лет ни один человек не жаловался. Все, кто просто делал правильно, не жадничал. И просто вот повторял те действия за нами всегда все были довольны неважно даже где вы живете в любой точке земного шара вы можете просто повторить в элемент 5 все тоже то что я говорю будете зарабатывать отлично и хорошо думаю здесь все понятно и доступно каждому теперь смотрите еще очень маленький момент фишка еще такая маленькая интересная. допустим у некоторых людей там чуть ли не каждый вечер заходят финансы. И люди их ставят на вывод. Я этого не делаю. Если мне приходят деньги на баланс, я нажимаю муасанит оплатить с баланса и делаю сразу покупку. Почему так? Потому что у всех ребята, те, кто регистрируется по другим ссылкам, у них минимальное 100. У нас с вами минимальное 10 поэтому если у вас на баланс даже упадет 10 долларов а допустим это может быть день-два и вы все равно собираете 10 долларов вы можете просто вывести сюда 10 долларов ввести и оплатить с баланса купить покупку сделайте вам будет выплата уже приходить допустим не 5 долларов каждый день там или раз в месяц да а будет ваша выплата приходить уже там 7 долларов только за счет того что вы сделали сложный процент сделали покупку с баланса думаю здесь тоже все понятно ребята Давайте подытожим, в общем, прямо сейчас маленький флешмоб, мы ничем с вами не рискуем, а если такая возможность заработать 52 доллара на ровном месте, давайте ею просто воспользуемся, ничего не вкладывая, ничего не инвестируя, это первый наш шаг, для этого мы проходим в описание под видео, которое сейчас мы смотрим, так напротив названия канала, кнопочка подписаться, нажимаем подписаться, далее колокольчик вот этот меняем на, где написано все нажимаем вот так вот пах увидели что все стало черным до да? подписка дальше напротив сразу под видео есть кнопочка еще нажимаем на нее и вот то что нам необходимо здесь с вами в описании мы видим ту ссылку по которой мы должны зарегистрироваться на самое верхняя идет далее подписываемся на Telegram инструкция как сделать регистрацию вот две инструкции как сделать покупку потому что все-таки как говорится я лично рекомендую я бы сделал покупку все равно от 3 до 5 тысяч если все-таки меньше то хотя бы 100 долларов лучше инвестировать опять-таки каждый принимает решение сам но мое лично субъективное мнение здесь заработает любой как сделать покупку инструкция есть как сделать с баланса тоже инструкция есть что такое элемент five есть тоже инструкция. И, собственно, ребята, собственно, смотрите, вот две презентации можете посмотреть. И как получить подарок 1000 долларов бесплатно тоже все это имеется. Вот почему лучше идти в команде лидеров, потому что мы вам все предоставляем. Вместе мы заработаем, вместе мы сила. Согласны со мной? Напишите об этом в комментариях. И также в описании маленький бонус. Многие спрашивают насчет Binance: как лучше зарегистрироваться. Ребята, регистрироваться нужно так, чтобы получать еще и помощь от Binance. Поэтому сегодня буквально делали, проверяли это работает. Вот ссылка на Binance, по ней, только по ней, регистрируемся. Binance должен быть активный. Вот регистрируемся всегда, только по этой ссылке. Сохраните себе ее или нажмите, нажмите и сделайте регистрацию. Как установить Binance? Инструкция есть. Как пополнить Binance любой карты банка, мира, любой карты мира. Вот можно. Хоть с украинской карты, хоть с любой. Вот есть инструкция, можете посмотреть. Кстати, при помощи этой инструкции я пополнял с карты банка Binance, а потом с Binance делал покупку на Element 5. Вот эта инструкция шикарная, поможет вам 100%. Как пополнить Binance с любой карты банка, я сказал, да. Как установить Binance телефона, есть. Как верифицировать Binance через дию тоже инструкция есть друзья все ссылки в описании не тратим время если что непонятно еще раз видео пересмотрите и задавайте свои комментарии и вопросы все-таки я рекомендую поделиться данным видео со своими друзьями знакомыми закиньте это везде во все соцсети почему потому что есть возможность получить сейчас 52 доллара из первого числа такой возможности не будет ребята давайте говорить правду поэтому до первого числа лучше сделать регистрацию ничего даже можете не рисковать ничего 52 доллара заработайте ссылочка на регистрацию в описании под этим видео поэтому переходим в описание, ссылочка самая верхняя и нажимаем и работаем и зарабатываем все друзья удачи крепкого вам здоровья все ссылки в описании под этим видео огромных чеков и заработка в элемент файл